В данный момент учусь на четвертом курсе и прохожу практику в Беллис Делюкс Отеле. Это очень хороший пятизвездочный отель. Я сейчас являюсь работником гастролейшн департамента и очень рада, что пришла именно сюда. Знания, которые я получила в Академии, отлично мне помогают на практике. Я подтянула английский и турецкий язык и очень надеюсь на то, что в будущем каждый студент Академии так же, как и я, найдет свое место.